Привет. У меня вопрос. Как зовут? Фамилия и отчество? Яков Александрович. Откуда приехал? С Карелии. С Карелии? Хорошо. А сколько стоит твоя жизнь? А сколько ты оцениваешь свою жизнь? Сколько тебе лет? 22 два. Сколько тебе сказали, что тебе заплатят? Сколько ты получаешь в своих войсках? 3 тысячи, разделены на 22 года и разделены на 22 месяца. Как ты думаешь, твоя жизнь стоит 10 рублей, 15 копеек в месяц? А почему? А что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Что ты делаешь на территории независимой Украины? А кто обманул? Правительство начальство. Угу, хорошо. А сколько стоит жизнь твоего правительства? Не Не знаешь? Ну хорошо, спасибо за ответ, Яков.